Летом 2017 года я буквально случайно в интернете наткнулась на рекламу акселератора. Я сказала, что да, конечно, я хочу сделать свою онлайн-школу. Меня зовут Вера Черневич, я руководитель большой пряничной онлайн-школы. Пряники ⁇ это потрясающий выход для творческой энергии, это повод открыть в себе творческий потенциал, и это мне в них безумно нравится. Пряниками можно заниматься вместе с детьми, это замечательное совместное занятие. Кроме того, конечно же, пряники очень интересны с точки зрения заработка, потому что вы можете начинать зарабатывать уже буквально через месяц после начала, и это не требует никаких вложений, вы можете заниматься этим на дому, в декрете или на пенсии, или параллельно с основной работой bota aí. В сентябре 2017 года стартовал первый поток нашей онлайн-школы. У нас за это время проучилось более 500 учеников. Я сейчас понимаю, что у нашей онлайн-школы есть огромное количество преимуществ, даже перед живыми мастер-классами. Учиться может любой человек из любой точки мира, если у него есть интернет и желание научиться. Я прошла путь от увлечения в декрете до создания собственного пряченого бизнеса, и я хорошо знаю все нюансы на этом пути. Расскажу немного подробнее, как же проходит обучение в нашей школе. Вы можете находиться в любой точке земного шара. Во время курса ученики не только выполняют домашние задания, но и много общаются в чате, начинают дружить, превращаются в одну большую дружную пряничную семью. Для наших учеников в апреле 2018 года мы сделали уникальное мероприятие. Мы собрались все вместе из разных уголков России, некоторые приехали из других стран, и мы сделали уникальный проект. Мы сделали пряничную копию храма Василия Блаженного. Это было четыре потрясающих дня, очень много теплоты, очень много совместной работы, это была настоящая сплоченная команда. Мой офлайн-бизнес занимал очень много времени, у меня всегда была проблема с делегированием, и хотелось э, освободить побольше времени для общения с семьей, общения с детьми, и поэтому я хочу сделать свою онлайн-школу и перевести как, часть своего офлайн-бизнеса в формат онлайн, чтобы моя пекарня заработала э, лучше. Самым главным вопросом было то, хватит ли мне времени, потому что времени в тот момент не хватало катастрофически. И вторым вопросом было, откуда взять деньги, потому что в тот момент мы купили машину, у нас был кредит и свободных денег не было. Но мне так понравилась идея онлайн-обучения, что я решила, что я возьму еще один кредит. Я купила сначала первый модуль, мне очень понравилась подача материала, мне очень понравилась компетенция ребят, тот материал, который они давали, я почувствовала, что в есть какая-то и перспектива поэтому я сразу же после вот первого наверное, первых двух лекций купила большой курс годовой я считаю что это было прямо самое правильное решение 2017 года потому что это принесло мне гораздо больше денег и я отбила этот кредит буквально в первый месяц и уже после первого модуля я стала делать мою онлайн школу она была практически круглосуточная поддержка от акселератора от тех людей которые учились параллельно со мной и это очень помогало я не знала как это сделать все технические вебинары у меня было огромное количество незнакомых слов я просила сделайте пожалуйста словарик я не понимаю что такое трафик лентинги. для меня это было все в новинку и вот к моменту апреля-мая у меня уже проучилась более 500 учеников, 8 потоков, 10, 9 я сейчас набираю на э, летнюю школу. Что мне понравилось в самом курсе обучения, так это четкость, э, структурированность материала, появилось понимание масштаба, что я могу сделать в онлайне, то есть это не просто видео уроки, а именно комплексный подход к школе так, чтобы ученикам это было максимально полезно, интересно, появилось комплексное понимание, как это все вообще может быть устроено практически все области можно перевести в онлайн и благодаря этому вы сможете донести свои знания большему количеству людей если область нравится если ты в ней эксперт или ты нашел эксперта которая с которым тебе интересно то можно делать онлайн школу по сравнению с офлайн бизнесом по сравнению с живым бизнесом это в общем формат который приносит достаточно э, большую прибыль это не продажи перепродажи это то что приносит реальную пользу людям это будет ваше какое-то вложение вот в очень большое и хорошее дело. На самом деле, очень много учеников благодаря это говорят спасибо, что есть такая возможность, к нам не приезжали никто, а мы хотели учиться. Если вы не боитесь много работать, особенно на первых этапах, если у вас есть чем поделиться, пробуйте открывать свою онлайн-школу, это очень интересно.